Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клёва». И сегодня у нас очередное видео из разряда видео обзоров товаров. Не часто мы показываем эти видео, но если такое видео на нашем канале появляется, значит оно действительно стоит вашего внимания. И сегодняшний обзор у нас катушки «Вейда». Сравним ее с «Анакондой Джангл». Это две уникальнейшие катушки, которые идут с бейтранером и сигнализатором. Итак, что такое катушка с сигнализатором? Представьте себе, вы на рыбалке, да, забросили свою оснастку в воду, там, в реку, озеро, неважно, да, включили бейтранер, да, и когда карп начинает стягивать леску со шпули, у вас начинает сигнализировать звука, звук и, и сигнал. световой сигнал. Видите? Естественно, это привлекает ваше внимание, и вы встретитесь с рыбой. Это очень удобно, когда вы находитесь особенно в лодке где нельзя расставить рот -под, где подключить соленизаторы нормально нельзя, очень эффективно. И вообще, для того, чтобы быстро начать рыбалку, быстро ее закончить, чтобы не собирать все эти атрибуты рыбалки на месте лова, очень удобно и эффективно. Такая у нас была Anaconda Jungle. Мы о ней уже рассказывали несколько раз. Видеообзоры ее можно увидеть вот здесь, по ссылочке. То же самое, такая же самая катушка. Точно так же она сигнализирует. Ну, чуть-чуть тон, чуть-чуть выше, чем этот. Но, тем не менее, в принципе, одно и то же. То есть, давайте мы остановимся на различиях этих двух катушек. Давайте посмотрим на них поближе. Ну, они отличаются по цвету, как вы видите, да. Это такого защитного цвета, это черная вейда. А так, по большому счету... Технически эти катушки идентичны. То, что появилось у «Анаконды» в 2019 году, да, вот эта новинка, то появилось у «Вейды» в 2020. Давайте теперь сравним. Ну, даже вот, посмотри даже на ручки, да, давайте посмотрим. Вы видите разницу? Я, например, не вижу. Хоть они нормальные, качественные, все, но ручки, даже положение, форма ручки одинаковое. Вы видите? Давайте теперь посмотрим на крышку фрикциона. Вы видите разницу? Ну, кроме как в цвете, я другой разницы не вижу, честно говоря. Даже если посмотреть на шрифт, написание э, любых там текстов, да, ну, практически идентичный. Только единственное, что тут разница в лицеемкости этой шпули, ну, она 6000, это понятно, что у ней будет меньше лески, чем в этой, но тем не менее. То есть даже шрифт Практически такой же самый. То, что касается э, аккумулятора отсека, ну батареечного, там где батарейка стоит, 12 вольтовая, да. Если мы снимем батарейку, посмотрим на эту крышечку. Вот она прорезиненная здесь, да, у анаконды. Посмотрим здесь. Здесь тоже на. А, нет. Тут нет резинки. Тут резиночки нет. То есть у анаконды здесь резиночка есть. Ну, я вам скажу, что такое ощущение, что ее просто сюда не положили. Хотя, сами эти крышечки одинаковые то же самое. Смотрите, вы видите, что у нее тоже есть пазы под резиночку. То есть, как бы, сюда то, что ее нужно вклеить, наверное, <laughs> самим, наверное, сделай сам, вклеить и поставить самому. Что касается внутри здесь, ну вот, я надеюсь, вам камера сейчас передает. Давайте я поближе поднесу, вот так. Вы видите? Одинаковое исполнение, видите, то есть пружинка стоит под батарейку, под минус батарейки. То есть как бы все один к одному. Посмотрите на кнопку, друзья. Такой же самый идентичный, только здесь какое-то такое полукольцо такое вырезанное, здесь его нет. Даже пластиковая эта штучка тоже есть, смотрите. То есть, грубо говоря, катушки одна в одну. Я, честно говоря, даже не вижу ни, ни единой разницы по большому счету. Единственное, что форма самой шпули чуть-чуть э, вот здесь пошире, здесь как бы поуже. То есть тут больше лесоемкости, здесь меньше. Вы видите, да? Но э, лесоемкость тут осталась, я вам говорю, значит, 0,37 леска 250 метров, 0,40 240. Здесь, ну тут из-за того, что тут 7 шпуля, 0,37 280 метров, 0,4-260. Но тем не менее, друзья, я хочу сказать, что это очень хорошо, что появился конкурент у Anaconda Jungle, и Вейда начинает тоже выпускать в широком ассортименте э, с разным объемом шпули катушки с сигнализатором. Это очень радует. Так что я уверен, что для каждого рыбака, которому интересно Катушка с сигнализатором, она подойдет, потому как она, повторюсь еще раз, есть в исполнении с 5000 шпулей, 6000, 7, 8, 9 и даже 10 -тысячной шпулей. И самое главное, что я хочу сказать, это то, что эта катушка продается в нашем магазине Все для Клева или в интернет-магазине klева.com.ua То есть можно прийти в Одессе, на поселке Котовского, в магазин Все для Клева, на рынке початок или прямо по ссылочке в магазине kluevo.com.g что касается приведения в работу этой катушки, мы о нем уже говорили раньше в своих видеороликах можно посмотреть опять же таки по ссылочке, но тем не менее чтобы этот ролик был полноценным я вам покажу, каким образом она приводится в действие, то есть вы поставили батареечку сюда на плюсом сюда вверх, минус внизу там где пружинка Закрыли этот отсек. Да. Затем включили переключатель обратного хода. То есть, когда катушка в режиме наматывания лески. И забросили, потянули да, и включили фрикцион. Все, после этого наша катушечка готова к работе. Будем надеяться, что эта новинка оправдает себя и будет качественной катушкой. А также я хочу предупредить вас о том, чтобы вы бережно относились к этой катушке, потому как здесь все-таки электрические элементы есть, поэтому не оставляйте ее в сыром месте, не мочите ее просто так. То есть если дождь идет, то в принципе ничего с ней не будет, но желательно сразу же после дождя ее вытереть насухо, не кидайте ее в воду. И после рыбалки обязательно вытаскивайте батареечку чтобы у вас она дольше служила. Друзья, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал «Всё для Клёва». И если вы такие катушки видели э, где-то дешевле, чем у нас, напишите письмо на почту сайта клева.com.ua. Мы проанализируем и продадим вам еще дешевле, если так оно и есть. Потому что у нас неизменно самые низкие цены в Украине. Всем удачи, всего хорошего, встретимся на рыбалке. Счастливо.